Как думаешь, мы будем снимать влог с Риги? Сегодня 15 ноября, и завтра у меня состоится концерт в Риге, мой вообще первый концерт в Риге, мое первое пребывание в Риге. Я почему-то так об этом говорю, как будто бы это сродни волшебной силы получить. Я люблю свои влоги, независимо от того, смотрите вы их или нет, Поэтому хочу сказать, что я торжественно клянусь снять вот прям максимально прикольно, чтобы понравилось не только мне, но и вам. Осталось всего лишь, наверное, час с чем-то до поезда. Хотелось бы пожарить пельмеши, покушать, потом у нас 8-40 поезд, и всем утром мы будем в Риге. Когда мы собираемся куда-то ехать, в какое-либо путешествие, мы выбираем одежду, которая ну, максимально принесет нам тепло, комфорт. Вот она! Я никогда вам не показывала, что именно мы с собой берем, что у нас находится в рюкзаках. И, в принципе, я не собираюсь разговаривать об этом долго. Но просто, чтобы вы примерно понимали, есть всегда гитара. В чехле всегда лежит куча мерчей, стикеров, футболок. Кота мы с собой не берем. Также лаки для волос. И большую половину даже нашего чемодана, конечно же, занимает также мерчи, футболки, стикеры и все подобное. В этот раз... Почему-то давно не брала с собой э, фотоаппарат пленочный. Сегодня берем. Также у нас там вот у меня, видите, трусямбы, носямбы, э, одежда, в которую я буду переодеваться, когда захочу спать. Огромное количество косметики. В принципе, на этом все. То есть ничего такого, чтобы ну там, лишнего абсолютно не про нас. То есть у нас все по факту. Ну и, конечно же, концертная одежда, в которой я буду там на сцене стоять. Буду пельмени закину. понсор нашего здорового питания мясные подушечки с говядины. И масельца какой-то, там альтеро. Ну наконец-то мы летим пьяно. Я Сходила, сделала ногти О чем потом очень сильно пожалела Потому что вот сейчас вот вы видите Красивые, да, в принципе, хорошие Ногтики такие, ничего такого, да Все нормально Я могу же жаловаться, да? Да-да-да Спасибо, я хочу пожаловаться Это то, что сделала я сама себе Потому что, во-первых, форму мне сделали просто отвратительнейшую Но это ничего Я обычно не смотрю на форму, пока ее не покроют лаком Потому что, ну, типа, надо смотреть на общую картину В итоге смотрю на свои ногти все хорошо. Начинаю смотреть сбоку, слева, справа. Я приложу вам фотографии, я их даже специально не удалила. Эти фотографии я сделала и тут же отправила Аню, чтобы она посмотрела, что натворили за 40 рубасов. Салон, кстати, в Галилео находится. Я не хочу сказать, что он плохой. Просто девочка Дарья не очень. Поэтому, если вы туда пойдете, к ней лучше не соваться. То есть, по фотографиям, которые я вот тут вот вам показываю, можно заметить, что Маникюр был выполнен ужасно. Я, как только пришла домой, сразу же подбелила все ногти. Мы уже, кстати, в поезде. Возьмем кофе. Досмотрим фильм, который начали вчера смотреть. И, наверное, лежим спать. Может быть, почитаем «Штатпицы». Меркоманка. Время. Фильм. Аня. Мы победим, если ты выживешь. Лапша. Вот, да. Короче, мы еще смотрим фильм. Посмотрим, поедим и завалимся спать, поэтому, скорее всего, мы увидимся с вами только уже завтра, да? Так что пока-пока. Давай, а завтра просто... твой. Ну ладно, так и быть, немного расскажу вам о Ане. Она не любит просыпаться в поездах, она вообще не любит просыпаться. Поэтому такая, с первых видов она немного недоброжелательна. Ну ничего, она проснется и все будет хорошо. Приехали. Капец, я купила билет. Приехали в отель. Опача. Мы ворвались в Ригл. Туалет, раковина, зеркало. Она нам поможет. Душ. В постели пус-пус. Аня, всем интересно, что ты ешь на завтрак. Расскажи, пожалуйста. Вы только что -то лет, сэр. Тост и бекон. И йогурт, конечно же. в этом лет почему-то во всех отелях одинаково от от вкусно. Как вы могли уже понять по невнятным кусочкам, которые я вставила до этого, мы уже сходили и позавтракали. Все, мы официально в Риге. Рига, мы в тебя, чувствуй это. четыре собрались лечь поспать. Поспим, проснемся и начнем собираться. Мы уже сходили на обед Хотя уже далеко не обед Уже где-то три часа дня Сходила я в душ И сейчас буду краситься Пока что не знаю какой макияж я хочу Сильный или не очень Так что без понятия Что еще сказать У нас как обычно порядок уже темно, и хотелось бы сказать, что сегодня с макияжем и волосами у меня не задалось. Будем надеяться, это распространяется только на мое лицо, тело, волосы. Волосы, тело. И волосы на теле. Да, а не на сам концерт. Вот, сейчас поедем на сеончек. Из-за того, что очень реально темнее, такое ощущение, что все уже финило. Итак, сегодня мы споем 17, 735 песен! Мы уже едем на площадку и, как вы видите, уже достаточно стемнело, но все очень красиво. Мне нравится! I like it! Делаешь. Я первый раз таким штопором пользуюсь. Ой, я Мне кажется, у меня нельзя. это получилось! Офигенно! Поздравляю! <свят> Молодец! Это то, что не попадет, надеюсь, в контент? Конечно, попадет. <свят> Мы же честные блогеры. Там учет уже произошел. Все хорошо, надеемся. Вот. Блин, почему я всегда не надеюсь? Хорошо, все. вот. Пусть так она и будет на концерте, на а сейчас надо двигаться, ну так, на будущее. Это для тех, кто сомневается, что у в ее бутылке ну. под текаркой. Что ты хотела сказать, что ты думала? Девячья память, ну, мозги рыбки, игла голос ангела Что там в телефоне, а что там в телефоне? Она на концерт. Покажи, покажи Даша, Даша! Пришла в ко мне на концерт. Это был. по этому поводу, а я скажу, что она просто потрясающе поет. Концерт прошел, мы уже вышли и с всеми, кто остался после него. Сейчас соберем свои вещи, поедем в отель, переоденемся и пойдем в старый город покушать и посмотреть, что вообще тут происходит, потому что нам очень много людей говорили о том, что к столетию Риги тут максимально крутые световые шумы, и мы хотим это увидеть своими глазами. Вместе с вами, конечно же. Слушай, а не да? ходить. Успеть... Я в городе Это ж так тебе так легко Я в городе Сейчас будем Если вы хотите жить, Не стыдно? О чем мне? Стыдно, <смех> когда видно. Сегодня утром второго дня. То есть, если вчера было 16, то сегодня 17. -е. И, к сожалению, вчера быстро села камера на морозе, когда мы пошли погулять, поэтому я не смогла сказать пока, всем спать, э, там, еще чего-нибудь. Сегодня у нас в планах э, дать интервью. Одному ютуб-каналу, очень прикольно, там все такое интересное, и выезжать, потому что уже 11, а у нас 12 выезд. Какие воду. Рюкзак раз, рюкзак два, чемодан, гитара, а ну а хелло, мы готовы выезжать. Собственно все, сейчас прыгнем в очко и поедем на интервью. А где мы сейчас находимся? Ну, это не важно. Слушай, а часто в вашем городе или здесь, даже в Риге, можно увидеть человека, который идет, но с вытянутой рукой там себя снимает. Вообще, как люди стесняются это делать сильнее? Очень нечасто. Очень нечасто, да? Очень редко. У нас есть местные блогеры, но в основном я не знаю, потому что народ. Да. Может быть, потому что народ не привык, и они какие-то все скучные, скованные. Поэтому люди просто боятся доставать камеру и говорить. Хорошо, а как другие люди относятся вот к таким людям? Ну, типа, они... Знаю, я спокойно. Так, видишь, да. на нас никто не ну оглядывается да. и не спрашивает, что происходит. Ну, прикольно. Потому что, допустим, я во всех городах... Как бы стесняюсь это делать. То есть я не хожу с вытянутой рукой. Или когда Аня берет камеру, мне немного неловко там, типа, блин, сказать, что-нибудь или сделать. Но ну, я пытаюсь, типа, побороть это. Да. Вот. Может, Поэтому... Вообще абсолютно ничего бояться. Можешь спокойно ходить ну, знаешь, нет. чувствуешь себя просто как дурачок. Ой, смотрите, я блогер. Ой, смотрите, как красиво. Body up, yeah. caught a look and she wants it back, She's firing up that body up, babe. You think that I want you, but not, not, babe. You're one in a million, but it's not for me. I'm not into girls with a plastic trace. Don't take it to personal. каналы Говорящие Головы, поэтому я оставлю ссылочку в описании, если оно выйдет. Если не выйдет, я оставлю ссылочку на канал. И вы сможете посмотреть выпуск со мной, интервьюшку интересную, если захотите, перейдя по ссылке в описании. Yes, of course. Чтобы вы понимали, чувак только что голый проехал в шортах, без майки, на велике 3 градуса на улице. Может быть два. Мы переходим на красный. Как сказал один великий поэт, красный не значит нет, зеленый не значит да. Йо. Suddenly... Вот и все, наш трибунальный выходит в конце чемоданах на гитарах